ребят мы набрали на это видео 3 лайка и эскалатор смог освободить меня опа что происходит с ним? неужели он взрывается вы спасли меня ребят а мы переходим к видео итак ребят всем привет с вами я вы меня спасли спасибо да мы набрали 4 лайка Стоублок, кстати, больше не будет, он у меня сломался, установить сейвку я не могу. У меня удали сегодня Да. Все плохо. Но у нас есть скреп механик. А также пишите в комментариях, какую сборку по Майнкрафту также можно снять. Или игрушку. Да. А мы первая. первой штуки переходим. И первую нашу постройку оценит игрки в Майнкрафт. Там-там да как он блин упс то я вот как он такой вот это да все очень детализировано да мне нравится Со второй с этой стороны вот поярче будет равного вот тригомат можешь такой. не руки и все и рука я и все плохо да надеюсь мы сейчас посмотрим пару штук таких картин и все будет хорошо так. возьмем сразу же вторую картину соберем вот это у нас скелет третья картина это у нас вот эту маленькую возьму картину хотя естественно ну, не маленькая вот такой пейзажик из майнкрафтика вот, надеюсь вы его оцените. Вот. Еще у нас есть, есть визор. Вот такой, тоже красивый визор. И последняя наша картина на сегодня это паучки. Паучки. Вот они наши хорошие пучки. Те, кто играет в Майнкрафт, играл когда-либо и знают эти картины, должны оценить. А мы переходим. Вот, любуемся. А мы переходим дальше. Вторая постройка это красный БТР. Бум. Бум -бум, -бум, -бум. бум бум бум И вс? Какой быстрый. Ну, типа красивый, да? Но он такой помощный. А еще он легко переворачивается. Да. И дальше у нас такой вот штучка. Э, Машинка. Ее что-то Цифра один так движок. А цифра 2 это быть быстрым. Вот, мы едем. А двигатель, вот включить двигатель. А вот теперь быстрее идем. Вот. Мы напишите двигатели кстати. Мы едем. И поскольку мы едем. Типа, ну блин, круто, но блин. Круто, нет, Типа странно. Не, прикольная идея, но. Что это? Я там трясешься бьет, извините, суши и Нет, виза! О, щт. Блин. Переходим дальше. И тут у нас Дмитрий the robot. Даров Дмитрий. Ч тебе надо? Э? Ты включаешься? Он теперь ходит. Э, э. Вообще -э! а ты нахуй? Ты вообще либо тут попутал, э? слышишь Дмитрий? Сейчас ще это не, нет, я сейчас беремся с Дмитрия fighting. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. На тебя, на тебе, на, -те, на, -те, на, -те, на, -те, на -те, колобок. Мы победили. И следующий постройка суши пар на колесиках. И вот он. У нас есть кака-кола. Кака, кола, кака. Вот. Welcome, welcome. Вот у нас тут. Вот такие вот крутые эпичнейшие ступеньки. Закрываемся за вами. Как они складываются, да? Вот. Ну, мы стали очень хорошо под наклоном. У нас тут чашечки, напиточки. За столько может пройти? Да, можно его. Вот. Так вот. А что? Так, что? Она? А, заблокирован. Типа вход заблокируется. Окей, сейчас я понял. Так здесь у нас что? Это? Я не знаю, что это. И знать э, желать или не желать. у нас. Там что-то сделал снова нет. Ступенечки. Что-то заработало. Много-много-много двигателей. Много-много-много поршней. Какие-то штуки смертельные. И вот штука. А, это уже колес Так. Так, так, так, так, так, так, так. Вот такой у нас давищенный на колес. Где? Надо выключить. Эта дверь открывается. Я ничего не вижу. Да, мы поехали. Ру -ру -ру. Мы идем в дом на колесах молчик не села жить мне кажется создатель машины инвертировал управление бу что если я нажимаю направо а вот он налево нет -мо! А те не нормально Налево давай давай давай едем Слушай, бар на колесах. Очень круто вести. хорошо. Так. Почему эм. застряли? почему мы застряли? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ня, а у вас ее нет. Ну, вот такое все у нас прикольное. И дальше у нас постройка следующая. Наверняка вы думаете, что это за дичь? А я вам скажу, это высшая школа. По крайней мере, это было написано. Да, ваш конечно, ее на холме было поставить очень крутая идея. Что было? Типа звонок? Я не знаю, что это. Может, я типа, пожарной тревоги не знаю. Вот, это у нас класс. Хай. Хай. Кто там звонок? Где звонок? Хочу кушать. Это столовая. Э -э -э -э -э -э. А вот столовая. У нас типа все хорошо. Проходит сюда. У нас тут гардероб. Туалет. Да. Ничего себе у них звонки тут быстрые. Я не знаю, что это. Это типа... Я не знаю, что... А. А это что? Я не знаю, что это. Ну, типа круто. А, это... Дичь, короче. Я вас понял. Так, это тупо... Ну, блин, это школа такая странная, не знаю. Еще один класс. На нем уже не написано хай. У него тоже из стразил. очень хороший музок. Мне нравится. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Лео вот. тузиков, Ирах, Ару. Здесь у нас кабинет, походу директора, С Сейфом. Сифу запожал, Закроем его никому нельзя. Открывать. Наверное. За моли свое лицо. Ой. Школа, мы не в школу не тут, не тут, тут не Так, мы ничего не знаем, мы ничего не видим. Надеюсь, бан не прилетит. А то может. Ты что? <свист> <свист> это э, ничего, это да. Вы ничего не знаете, вы ничего не видите. Никаких банов мне не прилетало. Надеюсь. <свист> Если эти заблокируют, я не виноват, это все скрип механика, это это, короче, все люди сделали. Вот, вот все плохо. Мы все заминируем не настоящими, это игрушка. Это не настоящий, ни к чему не призыв. Всё. Да. А здесь я вообще ничего не знаю. А что это такое? Я ничего не знаю. Тут ничего никогда не было. Вот, первый раз вообще вижу. Ну вообще. А вы кого-то что-то видели? Вы тоже ничего не видели. Ничего не знаете. Вы видите больше. Брать не стыдно как. Ничего не знаю. Ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты. Ай, ай, ну вот, так-то лучше. Вообще то ничего не вышел вообще наркоманы какие-то. Сейчас вы увидите, поищешь, что то, то чего боятся все, носки крат, он ворует все носки, да он что-то везде, в шкафах, под кроватью и все такое какой он страшный, да? он вот, ест ваши носки вот, а что он умеет? Ам... он, типа, ничего не умеет? на мой носок, ха так, сейчас мы угасим его нашим носком готовы а ли вы? я поудобнее кстати все расположу все вот эти вещи вот, вот. как тебе мой носок насколько внутри он пустой ну что нас как одержать мы потому что хватит мы за то чтобы наши носки оставались нашими, а ты вот, вот. М -м -м -м. А ну, пошел он у нас Вот, ничего не знаю, ничего не было. А да. Чем? Ребят, тут у нас крутилка. Вот она сразу крутится. Я не знаю, что с ней делать. Это было очень-очень странно, я ожидал. Быстро я я должен видеть, как он взрывается. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрей. Давай. Да уже куда-то, нет. Давай, я туда в догонку и стреляю. А где? Где-то еще есть. Я вручусь, слышу. Бежим быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее быстрее я потерял крутилку ну зачем крутилка если у нас есть змейка и и в чем смысл этой змейки где змейка вот типа так это сейчас пропадет? Вот, типа, я вечер сделал. А сейчас еще и еще меньше сделаем. Попал, попал, все-таки. А я дольше не попал. А это же переходил от ящика, потому что у нас все такое быстренько и легонько. Да. Диван. О, да. Да, как же круто. Сидеть на диване с динамитом, без естественного динамита мы сидим на диване вот Также хорошо все смотрят фильмицы. А где мой диван? Диван ты где? Ну он потерялся. теперь не найдем его никогда. А еще мы тоже не найдем ничего, потому что у нас видео подходит к кацу. Если вы досмотрели до каца, то подпишитесь, поставьте лайк. Если вы нет, досмотрели до каца, тоже подпишитесь, поставьте лайк, потому что от этого очень все хорошо будет. Вот, я заклинил мир. Uh, вот У нас есть бомбы, это очень весело Взрывать то, что есть И что нельзя взрывать, к сожалению Типа вот таких вот штук и Вот я взрываю вот. А, -а, а там ничего не произошло Вот А трудно Как было плевать, так осталось Думаю, что на этом все С вами был Яблпай, всем пока